Привет всем! Вы просили меня поговорить о Дакине, так давайте же поговорим о Дакине, тем более, что я их очень-очень люблю, как я уже говорила. Итак, откуда вообще взялись Дакине? Пришли они из индуизма, где у них была такая странная функция, они были немножко демоницы, немножко богини. Обычно они сопровождали богиню Кали, все знают, кто такая Кали свирепая богиня разрушения, и занимались, ну, примерно тем же самым, чем занимается сама Кали. Но в тантрических текстах они также являлись объектом поклонения, хотя и, ну, скажем, таким находящимся даже уже не в серой зоне, а немножко в зону черную. Но дальше... Дакини пошли в буддизм, и в буддизм они изначально пришли практически целиком и полностью, исключительно как демоницы. Будда критикует их как таких неправильных пожирателей мяса, потому что считается, что дакини очень-очень любят закусить человеческим мясцом. Но в дальнейшем все немножечко меняется. Во-первых, в тибетский буддизм, по всей видимости, из того самого комплекса тантрической индуистской литературы, они пришли именно как почитаемый объект. И в тибетском буддизме они воплощенная женская мудрость, образец для, для подражания для женщин-практиков и такие боевые подруги для практиков мужчин. Но а, в китайскую традицию они пришли немножко дальше, но потом немножко по-другому. Ну а потом уже они пошли в Японию, и вот о культе не в Японию я больше всего и хочу поговорить, потому что, а, как вы знаете, моя специализация — это как раз Япония. Ну, начнем к тому, а, что а, в Китае они появляются в комментариях к... А, «Махавайрачани сутри». Эти комментарии написаны 100% в Китае, ну, ну скажем, ну ладно, 90%, а на 100% мы никогда не можем давать, но на чем они основываются, уже не совсем понятно, может быть, их даже и полностью сочинили в Китае. Так вот, в этих комментариях Дакини являются демоницами-людоедками, которые зверствуют, жут людей, и однажды э, Махакала, свирепое воплощение Будды Вайрачаны, решает, что пора с этим что-то делать. И так как он свирепое воплощение, он даже не стал с ними особенно общаться, а просто призвал их и проглотил. После чего пообещал, что он их выпустит из своего живота, если они перестанут есть мясо. Дакини сказали, что «нет, так не прокатят, мы только им и питаемся, с голоду помрем. на что он сказал, что «ну ладно, вы можете есть не мясо, а такую вот субстанцию, которую, которая есть вот в людях». Это что-то типа, я даже не знаю, можно ли это назвать душой, в некоторых источниках приводят как душа или даже сердце человека. Ну, не совсем понятно, что конкретно они могут есть. Но их это не, устроили, не устроило, не сказали, что питаться трупами трудно, очень большая конкуренция, все как понабегут. И тогда он научил их неким мантрам, которые позволяют им узнать, кто в ближайшие полгода собирается умереть, отправиться к этому человеку, всячески его оберегать, поддерживать, ну а потом, когда он уже умрет, так как они рядом с ним, они могут его и съесть. И на этом и порешили но в китайской традиции тем не менее к ним все равно относятся с некоторым подозрением и в монашеской среде было распространено представление, что помимо вот этого вот оберегательной функции они еще просто приходят к каким-то монахам раскручивают их на секс, ну а потом исчезают сваливают в туман не оставляют своего телефонного номера и монах, мало того, что поматрошенный и брошенный, так еще и, так еще и встал на путь неистинный, потому что нарушил целебат. И вот дальше они приходят в Японию. И в Японии изначально они фигурируют э, именно в качестве тех самых демониц, которые поедают людей. Но потом что-то происходит, и э, примерно... В эпоху Хайян, где-то в веке так 11-12, у нас распространяются э, сомнительные ритуалы, посвященные дакине. Почему они сомнительные? Потому что э, в монашеской среде они считались чем-то таким на уровне тем черной магии. Ну, в общем, не очень хорошие ритуалы и всячески критиковались. Э, изначально... Монахов, которые внезапно как-то резко добились каких-то невероятных успехов на почве продвижения по карьерной лестнице, тут же обвиняли в том, что они общаются с Докинием, и именно Докини им помогают. Другие монахи неожиданно писали целые трактаты, защищающие тех, кто занимается теми самыми ритуалами с докини. Правда, обычно прибавляли, что, мол, только не надо сами. <смех> не повторяйте это в домашних условиях. А потом, чем дальше в лес, тем больше распространяются истории уже не о монахах, а о всяких политиках, которые благодаря тому самому ритуалу докини добиваются а, офигенных высот. Например, Фучвара Нота Нотадазана, когда он узнал, что его собираются отправить в ссылку, решил провести ритуал докини, проводил его, проводил, проводил. А, и вот однажды его во сне посетила прекрасная девушка с которой он очень весело провел ночь, а утром, когда она вдруг собралась уходить, он все еще распаленный и желающий продолжение схватил ее за волосы, чтобы остановить, и тут же проснулся, а в руках у него был лисий хвост. И Тададзан и понял, что теперь у него, кажется, все будет замечательно. И так и было. Это, конечно же, была докини, и весьма обрадованная своим страстным любовником, она исправила все его проблемы, и вместо ссылки он, наоборот, получил повышение. Известна также история э, Тайрону Киомори, который э, даже не потрудился ублажить Докини. Как раз наоборот, будучи на охоте, он чуть было не подстрелил лисичку, которая превратилась в Докини и предложила сохранить себе жизнь в обмен на всякие плюшки. Кио согласился, сказал, о, сделай меня самым крутым челом в этой стране, Дакини согласилась, и действительно, какое-то время он действительно был самым крутым челом во всей Японии. Но потом он умер, и Дакини не испытывала никакого желания хранить еще его род, поэтому род Тайра очень-очень быстро вымер, кроме тех, которые сбежали, но об этом в другой раз это совсем другая история. Наверное, вы уже заинтересовались, что же это за лисички и почему Дакини в них превращаются. А вот это, идем дальше, и здесь все очень интересно. Дело в том, что в какой-то момент культ Дакини каким-то непостижимым образом объединился с культом Инари, божеством плодородия. Причем не совсем понятно, кто там на ком стоит. Вроде как Дакини не является Инари, потому что Инари это мужское божество. То есть докини его либо сопровождают, и как раз в образе лисиц, потому что Инари сопровождают лисицы, или наоборот, Инари сопровождает докини со всеми своими лисицами. В общем, там не совсем все понятно. И лисицы то тоже не простые, а немножечко драконы. Вот такая интересная штука. На этой почве, к слову сказать, в народе распространился культ докини, которые связаны с плодородием, и еще помимо всего связаны с сексуальной сферой. То есть, если вам очень-очень хочется найти себе жену или мужа, то вы пойдете к докини. Но сомнительная сущность докини осталась, и известны ритуалы. Уже на очень низовом уровне, то есть на уровне э, деревень и всяких э, городских слоев, низших городских слоев населения, э, когда люди обращались э, к Ямабусе, опять же, с сомнительной репутации, то есть горным практикам, э, с просьбой э, помочь им напустить на кого-нибудь лисичку, которая одновременно с этим еще и докини. То есть э, кого-нибудь проклясть и обеспечить ему проблемы. Ну что, интересно, хотите еще немножко нырнуть в кроличью нору? Дело в том, что у, Накини, у Дакини есть еще одна очень интересная ассоциация — террасу ну, Вы знаете, кто такая Самутарасу, да? Богиня солнца, связанная в том числе с императорским родом. Так вот, раньше, вплоть до Мэйди и, по всей видимости, где-то с того же xi 12 века в комплекс тех ритуалов, которые проводит император, а вы, наверное, знаете, что основная функция японского императора – это проводить кучу всяких ритуалов, входили в том числе буддийские ритуалы, и один из них был связан как раз с Дакини, которые являются воплощением внимания. Богиня Матерасу. То есть э, император как бы соединялся с докиньей, получал ее силу и тем самым хранил Японию. А потом э, император Мэйди внезапно заявил, что он больше не хочет выпо э, выполнять вот этот ритуал, потому что он какой-то слишком буддийский. И перестал его выполнять. Так что если вы относитесь к тем людям, которые считают, что после реставрации Мейджи в Японии какой-то бардак, то вы не только знаете, кого за это винить, но и знаете конкретно, что он сделал, вернее не сделал. Ну что ж, это вкратце о Дакине. Понравилось? Ставьте лайки и очень хочу увидеть ваши комментарии. Ну, на этом все. Пока-пока.